Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок! В этом видео с вами я, Пашкивич Анна, и сегодня я расскажу о томатах черри, в частности, о двух современных гибридах и об одном коллекционном сорте. Первые томаты и черри – это оранжевый коктейль. Как вы уже заметили, название достаточно говорящее, потому что плоды действительно ярко окрашенные, оранжевые, янтарные. Кстати, плоды, помимо того, что они крайне декоративны, они не менее вкусные. В частности, для них характерно наличие тонкой кожуры, но вместе с этим кожура не растрескивается, поскольку это томаты гибридного происхождения, что крайне удобно для транспортировки, длительного хранения и замораживания. Также плоды томатов оранжевый коктейль характеризуются мягким вкусом, достаточно насыщенным, сладким вкусом. Они достаточно сочные, у них умеренное содержание семян, как и у любых гибридных томатов. И помимо этого томаты оранжевый коктейль сравнительно небольшие. Это порядка 60 грамм для каждого плодика томатов. Такой небольшой размер томатов оранжевый коктейль позволяет их не только цельно консервировать, но также цельно замораживать и цельно использовать в свежих салатах и в любых приготовлениях. Томат оранжевый коктейль является гибридом раннеспелым. Буквально через 90-95 дней от момента посева семян можно уже потреблять готовые оранжевые плоды. Данный гибрид имеет индетерминантный, то есть неограниченный рост. Формирование первой кисти начинается после девятого листа. И затем каждая последующая кисть завязывается через три листа. Оранжевый коктейль показывает... Сравнительно неплохую устойчивость к основным заболеваниям, в частности к фитофторозу, по этой причине его можно выращивать как в пленочных, так и в стекленных цеплицах и также на постоянную основу высаживать в открытый грунт. Независимо от того, где вы будете выращивать оранжевый коктейль на своем участке, необходимо помнить, что лучшая схема формирования это ввести данный томат в один стебель и дозировать точку роста. Иными словами, после завязывания 6 семи полноценных кистей можно верхушку прищипнуть. Ввиду таких блестящих характеристик, оранжевый коктейль занял достаточно прочное положение среди и любителей, и профессионалов. Поэтому размножением данного гибрида занимаются ряд различных компаний, и семена можно встретить, например, от уральского дачника, от АПД, от семян партнер, также от сибирского сада. Что касается моего выращивания оранжевого коктейля, то семена были приобретены у компании Минск Сорт 7 овощ. И они действительно показали хороший результат в отношении качества. И томат оранжевый коктейль порадовал меня и не только меня, а также моих соседей, знакомых родственников обильным количеством урожая. Снимала буквально по пятилитровому ведру каждый раз, когда приходила за плодами. Вторые томаты, о котором я рассказываю в этом видео, носят красивое название карамель желтая. В моем случае семена также приобретались в фасовке компании Минск Сорт 7 Овощ и снова порадовали, как и предыдущий гибрид, устойчивыми показателями и урожайности, и качества плодов. Так же, как оранжевый коктейль, карамель желтая является гибридным томатом, является томатом раннеспелым, индетерминантом, которая формируется в один стебель. И также как оранжевый коктейль показывает достаточно дружное созревание и хорошую урожайность. Порядка 6 килограммов с одного куста. Но в отличие от предыдущего гибрида для карамели желтой было характерно образование более крупных плодов, в частности, она завязывала плоды, которые в биологической спелости были порядка 15 граммов каждый плод. Поскольку и карамель желтый, и, как я уже сказала, оранжевый коктейль являются томатами гибридного происхождения, то они показывают хорошую устойчивость к основным грибным заболеваниям. И по этой причине могут выращиваться не только в стеклянных пленочных теплицах, но и также в условиях открытого грунта. Третий томат, которым я заканчиваю это видео, вам уже, наверное, знаком по нашим ранним видео, носит название сумасшедшая вишни Бари или Барри Крейзи Черри. В нашей стране сумасшедшие вишни Бари являются коллекционным сортом томатов. Что замечательно для этого томата, это в первую очередь обильное завязывание плодов. Так же, как и у двух предыдущих гибридов, для сумасшедших вишен Барри характерно кистевое завязывание плодов. Но в отличие от двух предшествующих, к сожалению, сумасшедшие вишня Барри не так равномерно созревает. И по этой причине достаточно трудоемкий процесс сбора урожая. Но несмотря на это, урожайность у сумасшедших вишен Барри очень высокая, порядка... 8-9 килограммов с одного куста. Плодоношение стабильное и оно продолжалось до ноября месяца. Наиболее оптимальный вариант введения индетерминантных томатов, как я уже говорила ранее, это в один стебель с дозированием их роста. Что касается сумасшедших вишенбарей, что хорошо выносят эти томаты буквально 4-5 кистей. Каждая последующая кисть, уже начиная от пятой, начинает показывать значительно меньшие по размеру плоды. И по этой причине средний рост для Барри Крэйзи Черри в моей теплице в этом году был около полутора метров. Надеюсь, это видео поможет сделать правильный выбор, в пользу желто окрашенных томатов, которые являются источником повышенного содержания полезных веществ, благоприятно влияющих на наш организм. Оставайтесь на канале «Процветок». До новых встреч. Всего вам доброго. До свидания.